Обратились в компанию Землечист, потому что нужно было выровнять участок и провести плескование, чуть-чуть его приподнять. Ну, собственно, сделали достаточно быстро, приехал инженер, четко все объяснил, составили смету. В целом все хорошо, сделали прекрасно, вот ровный участок теперь.